Здравствуйте, дорогие зрители блога компании Altair. Сегодня мы осветим тему о геотермальных тепловых насосах. Хочу напомнить, что геотермальный тепловой насос – это устройство, которое забирает тепло земли с низкой температурой и передает его системе отопления в доме с более высокой температурой. При этом мы затрачиваем определенное количество электроэнергии, которая уходит на работу компрессора в тепловом насосе. Необходимо сказать, что геотермальные тепловые насосы разделяются на тепловые насосы грунт-вода и вода-вода, то есть они имеют определенную классификацию. И конечно же характеристики при этом совершенно разные. Давайте прежде всего рассмотрим систему грунт-вода. Что это за система? По сути дела мы сейчас будем говорить о том, что тепловой насос подключается к внешнему грунтовому теплообменнику. И из чего же этот теплообменник состоит? Это полиэтиленовые трубы, которые должны быть заложены в землю и тут уже есть два варианта каким образом мы можем это сделать первый вариант это грунтовые сухие скважины давайте изобразим это графически допустим у нас есть участок земли на нем стоит дом в доме есть топочная в которой расположен тепловой насос давайте это обозначим таким прямоугольником квадратом тепловой насос Рассмотрим систему грунт-вода именно на геотермальных сухих скважинах. Вот первая скважина, вторая скважина, третья скважина и четвертая скважина. Как вы заметили, между ними примерно одинаковое расстояние. Это расстояние, например, между первой и второй скважиной должно составлять примерно 6 метров. Если мы говорим о скважинах, которые находятся ниже, то есть о третьей и четвертой скважине, то между ними тоже должно быть 6 метров. Сколько же должно быть метров между первой и третьей скважиной примерно 8-10 метров. Когда мы расставляем таким образом зонды, то мы рискуем тем, что эта зона она будет более всего отдавать тепло. И таким образом она может переохлаждаться. Зонд, который находится здесь и здесь, они будут с этой стороны получать меньше тепла, чем, например, с этой стороны. Потому что здесь зондов уже нет. Эта зона, по сути дела, она будет переохлаждаться. А здесь будет работать нормально. Нужно учитывать эти расстояния, которые необходимы для правильной работы системы грунт-вода. Именно для вертикальных зондов. Рассмотрим второй вариант того, как может быть выполнен грунтовой теплообменник. Он может быть также горизонтальный. У нас есть тот же самый участок земли тот же самый дом с теплым насосом и территорию таким образом должны разделить на несколько секторов каждый сектор должен быть примерно одинаков по размерам и труба уже будет уложена по горизонтали примерно так как она укладывается на теплом полу концы которые здесь остаются они должны быть введены в специальный колодец в котором расположен коллектор. Необходимо сказать, что между каждой трубой при этом должно быть расстояние примерно метр двадцать или же метр сорок. Чем больше, тем лучше. Давайте зададимся вопросом: какая же из этих систем дороже? Естественно, для того чтобы сделать такое коллекторное поле и таким образом уложить трубу, нужно вырыть очень большой участок земли. Представьте себе, сколько затрат необходимо э, учесть чтобы выполнить такие работы когда же мы выполняем бурение скважин то по сути дела мы не затрагиваем большое количество земли мы просто делаем точки и скважина выполняется вертикально и в нее закладывается труба вот таким вот образом это ю-образный зонт дальше необходимо ответвление от каждой скважины свести в колодец давайте его также обозначим колодец имеет примерно диаметр метр пятьдесят для того чтобы здесь можно было обслуживать коллектор давайте соединим коллектор вместе со скважинами а также коллектор соединяется с самой топочной давайте рассмотрим то как именно закладывается вертикальный экзонт в скважину вот наша скважина обозначим землю с помощью штриховки Буровая машина делает бурение скважины. Дальше идет подготовка самого зонда. Согласно рабочей документации и разметке территории, выполняется формирование отрезков труб. Трубы эти полиэтиленовые. Далее эти отрезки соединяются с помощью ее-образного наконечника. Необходимо заполнить сам зонд не замерзающей жидкостью, а именно пропиленгликолем. После этого необходимо совершить испытания давлением. Давление должно доходить 3-4 бар. На протяжении суток, если давление в зонде не упало, то можно считать, что этот зонд герметичен и готов к тому, чтобы его можно было опустить в скважину. Далее происходит опускание зонда вовнутрь скважины. На наконечник цепляется специальный груз, который необходим, чтобы зонд мог опускаться вниз. Во время опускания зонда происходит заполнение. Скважины тампонажной жидкостью, которая состоит из глины, песка и немного грунта. Это все перемешивается водой и заполняется скважина. Эта тампонажная жидкость необходима для того, чтобы заполнить все промежутки между самим зондом и стенками скважины для того чтобы у нас не осталось никаких прослоек или воздушных промежутков которые могут здесь образоваться чтобы стенки труб полностью соприкасались с грунтом после того когда эта система выполнена ее нельзя сразу подключить к тепловому насосу нужно дать 2-3 месяца для того чтобы весь грунт уселся и температура зонда стала равной температуре земли таким образом система будет готова тогда лишь к подключению к теплому насосу сколько же зондов необходимо для вашего дома и какая их глубина этот вопрос необходимо э, решить с помощью специального подсчета то есть например ваш дом нуждается в 12 киловатт тепла скважина же 1 метр трубы может дать порядка 15 30 ватт на метр то есть если один метр дает 15 ватт, а в скважине две трубы идут, метр погонный скважины может дать 30 ватт тепла. Тогда получается, что 12 тысяч ватт тепла необходимо разделить на 30 ватт и мы получим длину скважины. В данном случае она будет равняться 400 метров. То есть необходимо заложить... 400 метров скважины. В данном случае, приняв во внимание, что глубина скважины должна быть не более 70 метров, мы получим количество скважин, а именно 400 разделим на 70 получим примерно 6 скважин на вашем участке. На этом наш выпуск подошел к концу. Если вас интересует установка данной системы, обращайтесь в компанию Alterr. Контакты вы можете увидеть в описании под видео. Не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик, дальше, больше. До скорых встреч!